Дедушка Нормальный дедушка, я, наоборот, я все это... говорят, весельчак, молодой. А, чё? а что давать, тебе с палочкой ходить, грустить, что ли? А? Один раз жизнь я тебя не снимаю даже, я ты давать. куришь, сидишь. Да, правильно. Не надо ныть, надо веселиться, жизнь продолжается. Да, он там Да. Мама, Что там делаешь? Дедушка, Это да, какую песню а спел, Динара? Динара? Что? Сварку сделал, Женя-то. Видела, папа сразу показал, принес вчера. -то. Что, не было, да, там? А, у тебя же поломалось есть? Уйти. Сейчас до ума доведет, потом будешь кататься. У меня еще вот этот прям с нового катаров стоит, защита. И что теперь делать? С парку? А где? Ничего не вижу. Нормально все. О, куда же о, залезу. Ты случайно космонавткой не будешь, летчиком, Лётчик. космонавтом. Так да бух оттуда ведь. так это сварку надо делать. А, -а, -а. а кому? Женьке опять? Наверное. А что сразу не отдали? Только шум что... еще. А -а -а. Все, кто болтался, и настукалось. Ооо, ну что себе. Ладно хоть вовремя делать начали. Давид говорит, Динару хотела оставить, потом я с тобой гулять пойду. Я говорю, что она полдня будет ждать, когда ты поиграешь в компьютере? Нет, говорю, пусть погуляет она. Соску выкинули! <связывая> <связывая> толкаешь Амина Да ты первая Да узнала Кто там Дима С кем там разговариваешь святыми духами Пацаны. Ну, а, ну, ну, ну, Вадим не стесняется камеры. Молодец. Мама Правильно. то Все стесняются. Не знаю, что стесняются. Мама, Ага. Ну спой ты нам песню-то. Дедушка. Спой песенку-то, ну вот это, я хоть сама запомню, ну. Меня в пионеры не принимали, я на коммунистов злой. Ну так спел же. А масло больше не будет Вот из-за этого, наверное, я до сих пор меня, видишь, песни запомню. Злой, да? А ты хотела спеть, да? Эту песню-то, да? Ну спой теперь сейчас. Сейчас коммунисты не правят, давай. Есть же коммунисты. Ну есть, они же, так партия только, это Единая Россия же пар, правит всем. Ой, давай мы сейчас на это пошли, мы, мы сейчас это да, другую степь пошли. Вон приехали. Аленка работает в майке. Офигеть. Вот она экстремал. Смотри, что. После обеда в майке будем ходить. О, нет. Я боюсь. Люди. Аленка-то она вообще и зимой может так, наверное, бегать. Молодая кровь. Ну, мои года. так делаешь? Зачем капаешь а, картошку, картошку копают. Навоз возя, Торф, что там? Перегной. Привет, соседям. <связь> что таскаете? Навоз? А? Теплицу-то когда будешь высаживать? А? Высадила? Холодно будет. Холодно ее не будет. Высаживать надо будет. Я тоже собираюсь. Да. Нара, Амина! минара Амина! Подходи! Бяша лежит. С Мань... Манькой привязал Андрей. Куры бегают. Гуси чистятся. Ага, клюют. Клюют травку. Бяша встал рванула. Бяша хулиган, ведь. Ну и спускайтесь, мама не у вас здесь. Ой, такой голос оделает, бяшится. Шелкастик он у нас. Бяшка. Бяша. Маня. Ай, купались гуси-то вот сырые. Гуры наши здесь все вместе, все. Никто далеко не уходит. Ну идите, что Да Иди, иди. Да, иди иди. иди, иди. Мы здесь вообще-то, говорит. <связь> Что тебе говорит, Амина? Нет. Что тебе говорит? Спать. К маме хочет, да? трус он бяшка <решит> вишня бояться. ой такой голосок сделал лошадка такая да горный котел он у нас Ой, мы ходим все с детьми ой солнышко выглянуло брать хочешь не да нельзя камеру брать смотри смотри где стоят гуси ой Бяшка. красавчик Видишь, какой достал он Глаза-то закрыла, челка. Смотри, как у вас, да, Динар? Динара, челка-то как у вас? Один глаз только видно у него. Видно Он... свиется, да, да его смотрит, да. Глазки закрыл себе головой. Чё бляш? А? Не можешь сюда идти, да? Ребята набрал а, Челка у него красивая Челка красивая? Шо, же... еще... <соскотворил> сипотало, <но> он... Красивый <соскотворил> мальчик у нас он... Да, Биаш? Я у тебя западал И он сказал Я так...". Тебе так сказал? Нет, говорят. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Пойдем, гуси-то у нас, смотрите, тут. Водички купались, бегали. <реклама> Ладно, бегай. Он играть хочет. <реклама> ну, все, стой, что кричишь. Ой, Манька гоняет своих детенышей. Кричала, их звала. Когда чешет? Чешет, чешет. Пошлите. Спасибо. Так, ну что, друзья, мы пришли домой. Он буквально стоит. А ты что с губами сделал, Динар? Ну-ка, глянь сюда. Что, глазки попаяла? А что с губами-то? Это что такое? Что за ужас? Там губы красят? Нос, рот и подбородок. Как так красить-то можно, а? Девянка. Стуль, стульчик туда на место поставь. Мусорку ну, опять лазишь, Поставь, говорю. Видите, какое лицо делает она. С Динаркой больно любит мы пришли домой, потому что дождь начался. И я сейчас в данный момент варю э, суп. Суп из гречки гречневый суп. Я еще вам не показывала. Обычный суп просто вместо крупы любой я положила картошку, морковь, лук и томатную пасту. А затем я добавлю все сюда. Сейчас эту пену уберу. Пену я эту уберу сейчас. Суп варю иногда. У меня сегодня больно часто его варят. Я по юному рецепту. Ну как? Я варила раньше. Больно то у меня Андрей идет не любит. Но то, что я варю, он есть. Вот. Ну, без супа, как без рук, как говорится. Сытная, полезная супец. Ну и все, теперь добавим нашу поджарку. Красиво все. Размешаем. Мясо здесь. Наш супец готов. Все, выключаем.